конкурс на аукционах по банкротству. Если на обычных аукционах, как правило, победитель это тот участник, который поставил большую цену, то в конкурсе победителем объявляется тот, кто поставил во-первых, лучшую цену и лучшие условия по выполнению конкурса. А что это такое? Это, как правило, ремонт текущего здания, которое вы покупаете. Это, возможно, какие-то работы по фасаду, потому что зачастую на конкурс попадают здания, которые считаются памятниками культурного наследия и так далее. Есть определенные обязательства, когда вы должны, например, красить перед праздниками фасад или украшать как-то здание. Когда вы участвуете в конкурсе, это всегда цена плюс выполнение определенных условий. Опять же, когда два участника подали заявку, и у них одинаковая цена, победителем становится тот, кто лучше выполняет условия конкурса. То есть, как пример, один говорит, что я покупаю здание там за 1 или за 5 миллионов, и другой тоже за 1 или за 5 миллионов. И первый участник говорит, я выполню ремонт за 12 месяцев, второй говорит, я выполню за 6 месяцев. Кто выполнит быстрее, тот становится победителем. Еще один момент, когда вы выполняете ремонт, не просто так, что вы взяли как захотели, так и отремонтировали. Есть регламент, по которому вы обязаны провести ремонт, а после того, как вы его провели, приходит комиссия и проверяет, соответствует ли ваш ремонт требованиям, по которым вы должны были его сделать. И если ваш ремонт не соответствует, то есть комиссия не приняла ваш ремонт, то это помещение, в вашу собственность не переходит. Я вам привел пример конкурса и примера проведения ремонтных работ. Это не обязательно ремонтные работы, это могут быть какие-то другие условия. Вы когда заходите, читаете сообщения о конкурсе, там, соответственно, вы читаете о том, что этот конкурс в себя включает. Поэтому приходите, участвуйте побеждайте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.